АБЦ к доске. Реши пример. Эээ. Вс. Неправильно. Ладно, сейчас зачеркну. Неправильно. А, сейчас исправлю. Ладно, опять зачеркну. Во! Нет. Блин, опять зачеркнул. А так? Неправильно Да можешь правильно писать Я уже всю тетрадь перечеркнул Наконец-то Ура! Садись, три Хотя бы не два